Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня будем рассматривать тему, в чем состоится мой уникальный талант. У нас будет три позиции. Если кому интересно оттолкнуться, кто развивается, кто хочет развиваться, так как душа на планету Земля приходит для развития. Если кто хочет оттолкнуться, чтобы ему что-то помогло, толчок, да, посмотрите, зайдите в плейлист мой. Там есть разные темки, где вы можете найти ответы на вопросы. Как в медитациях, в фильмах. Там есть разные в плейлистах у меня. Если вам информация помогла, вот, можете поставить, подписаться и поставить лайк. Буду вам благодарна, если вам что-то помогло. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я отвечу, подскажу то, что, возможно, вы не знаете. Вы мне подскажете то, что, например, я могу не знать. Так, таким образом мы можем общаться, делиться и друг другу подсказывать. Итак. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Выбирайте интуитивно каждую свою позицию. Кто, у кого какие вопросы, у кого на данный момент где-то стоит тупик. Будем читать знаки, которые нам показывают и от чего можно оттолкнуться где можно поразмышлять, пересмотреть и идти вперед. Итак, первая позиция. В чем состоит мой уникальный талант? В радости, в оптимизме. все, что связано с оптимизмом. Счастье, удача, успех. То есть, как вас может наделять... Мотивация, кстати, в этом фильмах может наделять в музыке. В каждом, то есть, наставники наши помощники, которые у нас есть, они нам подсказывают э, в виде знаков. И мы можем это увидеть в фильме, мы а можем увидеть это услышать в музыке. Мы можем услышать это от совершенно другого человека, который может рассказать интересную историю. У нас Авонию еще говорит о целостности. Говорит о том, что нужно себя собирать по частям, по крупицам, собирать до целостного состояния. Ведь яблоки у нас растут на дереве только целыми, а не половинками. Поэтому тот, кто выбрал первую позицию, Говорит о том, что оптимизм, внутреннее состояние радости и гармонии с собой, это и есть тот талант в этом человеке. Итак, смотрим вторую позицию. В чем состоит мой уникальный талант? который находится осторожный такой вот в осторожности он стоит такой и думает как бы как бы прежде чем куда-то лететь ломиться он должен остановиться и подумать просмотреть проанализировать, а, руна еще это будет у нас такой вот осторожности, скажем так. То есть он должен а, посмотреть, что вокруг, кто вокруг. И вот этот талант а, в человеке, который говорит о том, что интуитивно нужно не бежать сломя голову не кидаться в омут с головой а нужно остановиться и все переосмыслить или посмотреть кто перед тобой стоит что за человек стоит чтобы не доверять допустим абсолютно каждому встречному быть внимательным итак смотрим третий вариант В третьем варианте люди, у которых талант в движении, они не должны стоять на месте, они не должны а, тормозить, они должны просто двигаться. И по ходу действия как бы, как бы импровизировать, а, что последует, то и на ходу все решать. То есть таким людям нельзя застаиваться, сидеть дома, лежать на диване. Нужно двигаться вперед, постоянно что-то делать. И когда ты постоянно что-то делаешь, ты можешь себе даже похвалить. И не заметишь, что линии не существует. Некогда лениться. Такие вот люди, которым нужно постоянно, постоянно двигаться. но и не забывать себя поощрять в этом плане, какая я молодец или какой я молодец, что я успел все сделать, и все получилось в движении и только в движении таким людям нужно быть и застой остановка полежать на диване для них противопоказано так что вот мы рассмотрели все три варианта на тему в чем состоит мой уникальный талант и если кто-то хочет дальше продвигаться нужно отталкиваться от знаков который вам вселенная предоставляет и заглядывайте в мой плейлист плей если вам понравилось это видео ставьте подписывайтесь на канал ставьте лайк будем выкидывать в видео разные разные варианты где мы сможем с вами читать подсказки что нам предоставляется впереди Всем удачи, всех благодарю.